Итак, те ребята, кто меня не знают, я Виктор Бондолет, я являюсь основателем сообщества предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro, успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro, и я являюсь экспертом в продвижении сетевого бизнеса через социальную сеть ВКонтакте в частности, также по выстраиванию автоворонок, по вообще продвижению через интернет, и как бы в создании определенных систем обучения масштабирования команд и сегодня я хотел бы поговорить на очередной суточной дозе удивительного по про главные метрики и социальной сети вконтакте потому что м, по, по главным метрикам таргетированной рекламы в социальной сети вконтакте Если вы еще не изучили эту систему, пора это сделать, потому что рынок становится более конкурентным, и если вы сейчас это не начнете буквально через полгода, максимум год, этим методом будут пользоваться практически все сетевики, потому что, ну, как бы, я как... Двигатель этой системы и мои ученики, мои клиенты, мои партнеры, они расширяют рынок возможностей и проповедуют, так сказать, эту систему, как грамотно и правильно продвигаться через социальную сеть ВКонтакте. Многие еще предвзято к ней подходят, говорят, что якобы MLM бизнес нельзя продвигать через таргетированную рекламу, модерация не пропускает, здесь неплатежеспособная аудитория, привет, Ольга, но на самом деле это уже огромное заблуждение. Бывают люди даже пролазит действительно с рекламой MLM бизнес, но мы это обходим, просто убирайте слово MLM и сетевой маркетинг и все остальные слова для сетевиков, они спокойно пропускают, и вы можете таргетироваться, как и любой профессиональный интернет предприниматель, только остается в системе и в том, куда вы вовлекаете людей, какую вы ценность даете и как вы их закрываете в продаже, в бизнес и так далее, и уже буквально месяца два, ну либо полтора тому назад мы заметили рост, э, рост цены за тысячу показов. То есть, ребят, тот, кто настраивает рекламу, поставьте десяточки. Тот, кто увидел в промопостах, в особенности, если вы рекламируете промопосты, если раньше стандартный ценник за тысячу показов было 240 рублей то сейчас буквально оно доходит до 320 рублей за тысячу показов кто увидел этот рост буквально на 80 на 80 рублей 80 рублей на самом деле это несущественная разница потому что даже профессиональные таргетологи которые учат smm продвижению таргетильной рекламе вконтакте не могут спокойно там собирать базу подписчиков и лидов там до 10 рублей до 10 рублей это у них идеальный результат да? то есть если они добились 10 рублей за подписчика это круто у меня один подписчик выходит в среднем в среднем 3 рубля 3 рубля подписчик, целевая аудитория, предприниматель седьмого, я увидела да, это так, да, 3 рубля стоит сетевик мне в подписную базу, все остальное, я, у меня как бы есть ориентир, да, то есть, если получается я собираю вебинар какой-то, либо мастер-класс, либо тренинг, многие как бы жертвуют деньгами, потому что, ну, надо быстро собрать и так далее, и так далее, у многих получается один подписчик вплоть до 120 рублей 120 рублей у меня же подписчик где-то выходит 60 рублей ну то есть доллар да то есть э, на какой-нибудь мастер-класс вебинар который нужно собрать очень быстро вот, и поэтому несущественная разница в этой цене, если просто грамотно стро... дальше продолжать работать с метрикой, с рекламой, понимать на что ориентироваться, какой CTR должен быть, что должно цеплять и много-много другое. Но сегодня не об этом так как э, реклама дорожает то есть и тут тут можно проследить тенденцию реклама дорожает на ту аудиторию на которую чаще всего показывается таргетированная реклама это означает что аудитория на даже те же сетевики они э, становятся более любопытными и они начинают вступать те группы и паблики, на которые рекламируются те же интернет-предприниматели. Это связано с инфобизнесом, это связано с МММ, это связано с продвижением через интернет. И то есть, так как они состоят в этом сообществе, рекламщики, да, то есть интернет-предприниматели, парсят эту аудиторию, потому что она состоит в нескольких группах и это показатель того, что люди, Людям интересно, как собирать людей на вебинары, как вообще создавать трафик, хоть они этим не пользуются, особенно сетевики, потому что для них это капец какой дремучий лес, и они боятся рисковать для начала. Вот, и тем самым в любом случае, интернету-то и ВКонтакте-то не, не, не важно, применяют знания сетевики, либо не применяют, важно то, что им показываются и сетевики реагируют на это, и тем самым, если вы видите, что 320 рублей на ту аудиторию, которую вы выбрали, это означает, что это такая вот более активная аудитория, которая уже более прошаренная и она в поисках. Да? Но также в интернете можно найти за 240. Вот Я обычно сегментирую свои рекламные кампании по... Так, подушечку потерял. Я сегментирую обычно сетевиков на компании, да, то есть, э, которые в уме у меня есть, сегментирую по компаниям и потом оставшиеся э, я отдельно как предприниматель сетевого бизнеса, ну и конечно ретаргетинг на свою базу делаю много-много другое. И кстати вот на самые такие молодые компании, ну там представьте, вот кто-нибудь слышал такую компанию Jaffra, либо Тупервор который на рынке работает я не впервые встретил да то есть и когда настраивал там как бы небольшое количество людей там буквально до 500 до 300 человек и вот на этих людей которые еще традиционным методом занимаются построением бизнеса, там, прямыми продажами, и они просто сидят в социальной сети. Ну, вот на них подписка там 1000 показов стоит 240 рублей, на них даже 180. Поэтому это показатель того, что они не особо еще там, развиваются в интернете. Вот, поэтому дорожает просто конкуренция, да, то есть потому что вы, вы можете видеть, что на вашу аудиторию начинает рекламироваться все больше и больше людей, но это не страшно. Дальше, но так как вы новички, например, и вы не особо там экспертны в рекламе ВКонтакте, и вам важна любая копейка, вам нужно максимально ограничивать себя от пустых кликов, от пустых показов, и поэтому... В своем рекламном кабинете, своем рекламном кабинете э, пользуйтесь максимально только промопостами, да, То есть, э, вот промопосты это те, которые в новостных лентах показываются. То есть, э, не пользуйтесь тизерками, если пока не особо умеете э, делать аналитику и анализировать свои действия. Вот у меня новички, которые у нас в бизнес-сообществе, Business Chance Pro проходят обучение и на третьем шаге у нас там есть таргетированная реклама и люди, которые даже русского не знают, они с Казахстана, неплохо русский знают, там, с ошибками пишут и они даже о рекламе особо не понимают но благодаря моим наставлениям те, которые вот я там даю как проводить аналитику, как сегментировать у них подписчик тоже выходит около рубля, около двух в группу и они очень сильно довольны не ложат там тысячу рублей на рекламу кабинеты и не могут собрать там тысячу подписчиков буквально э, только благодаря тому, что они рекламируются благодаря промопостам, да, то есть в новостной ленте. Новостной ленте это более усваиваемая реклама, реклама на данном этапе она более дешевая, э, более цепляемая реклама, потому что можно написать большой текст, хорошую картинку э, и так далее, да, то есть цепануть, так сказать, э, в глазах вашего клиента либо кандидата. И э, тизерки, да, то есть тизерки, которые у вас слева внизу показываются, вы можете использовать э, только если вы что-то быстро хотите проинформировать уже вашу существующую базу, уже вашу существующую базу, то есть вот, которая у вас уже есть, которая вас уже знают, э, либо вот вы собрали вебинар, и для того, чтобы э, напомнить людям, что, например, завтра вебинар, и им можно эту тизерку настроить, именно на эту маленькую группу, вы и денег там много вообще не потратите, копейки 60, 100, 150 рублей для того, чтобы всех оповестить и, ну и зато и будет больше доходимость на ваши вебинары, либо тренинги но для всех остальных э, моментов, например, вы там лид магнит рекламируете, либо вступите в группу, э, тогда я вам рекомендую промопост да то есть это вам будет э, лучше работать и э, когда вы будете настраивать рекламу, и из-за того, что сейчас идет огромная конкуренция, не забывайте сейчас э, э, ну как бы в сам ВКонтакте внедрил очень крутую вещь. Это сбор аудитории по действиям. То есть вы можете собирать аудиторию по.. Сохранять аудиторию по тому, как ваша аудитория отреагировала на вашу рекламную кампанию. Кто-то будет лайкать, кто-то будет репостить, кто-то будет комментировать, кто-то будет приходить по ссылкам, а кто-то будет вообще скрывать записи с новостных лент и скрывать записи с вашего блога. То есть им неинтересна уже стала ваша реклама, либо ваша информация, они просто скрыли, либо вообще пожаловались, потому что... ну по разным причинам, либо вы им, ему надоели, вы бы, либо вы ему больше не интересны. И вот этот вот момент настройки сохранения аудитории, аудитории ретаргетинга собирать... Э Людей, которые скрыли ваше объявление, это очень важно в каждой рекламной кампании, которую вы настраиваете в новостной ленте, то есть промопосты, посты вам обязательно нужно вот эту аудиторию ретаргетинга собирать тех людей, которые закрывают вашу рекламную кампанию, для того, чтобы в последующих, в последующих рекламных кампаниях вставлять эту аудиторию, чтобы избегать их, да? то есть вот, э, для того, чтобы эта реклама для них больше не показывалась. В каждой рекламной кампании вы собираете этих людей, которые закрывают вашу аудиторию и в каждой рекламной кампании вы ставите избегать эту аудиторию в, в аудиториях ретаргетинга, тем самым вы не будете показываться на ту аудиторию, которому неинтересна ваша реклама, тем самым вы будете таргетироваться на более целевую аудиторию и тем самым вы не будете тратить деньги в пустую, в потолок, да, то есть как стрелять э, по воробьям, ну, раньше, мож, раньше и без этого люди справлялись, но с с этим моментом ваша рекламная кампания становится намного-намного умнее, да, то есть, и э, нигде, ни в каких площадках, ни в Фейсбуке, ни в Одноклассниках, и ни в Линкедине, ни в Твиттере, где можно вообще рекламироваться, нигде такой функции э, вы не заметите, да. И поэтому, э, ну, как бы... Нужно вот это делать Ребят, кто меня понял Про что я говорю, поставьте плюсики Ну, чтобы я не говорил со стеной, например И те, кто настраивает рекламную кампанию Меня понимают и понимают, где это брать Где это настраивать Для того, чтобы я был спокоен за вас Сейчас очень круто работает видео, видео И благодаря видео можно делать очень крутые воронки На самом деле вы можете тестировать, например, на свои лид-магниты записывать видео, 1 не больше, минута-две максимум, которые цепляют аудиторию с первых секунд. Например, здравствуйте, меня зовут Виктор Бондолет, я являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через интернет. И в этом видео я хочу пригласить вас... Нет, например, в этом видео я хочу поговорить о главных трендах продвижения сетевого бизнеса через интернет на 2018 год и небольшой анонс, и пригласить человека, например, на вебинар, призыв к действию, вот, подписывайтесь по ссылке, переходите, бла-бла-бла, и либо регистрируйтесь, либо забирайте, получайте PDF-чек-лист и много-много другое. Вот, и одну-две минуты, и это очень хорошо сейчас работает во всех социальных сетях, и вы за копейки можете это видео продвинуть очень круто, и мало того, что в новостной ленте это видео, если вы записываете, заливаете это видео прямо в ВКонтакте, не через YouTube, а через ВКонтакте, это видео в новостной ленте автоматически начинает воспроизводиться, да, то есть человеку не нужно нажимать на play, человек как только гортает, его цепануло ваше видео, либо заголовок и картинка, тизерка, да, которую вы можете вставить в проигрыватель, и человек как только чуть-чуть на секунду остановился на вашей, вашей, вашем посте либо рекламке, это видео автоматически воспроизводится, человеку не нужно делать лишние действия. И тем самым там вот, где вы выбираете аудиторию избегать, действиям сохранять аудиторию когда вы рекламируете видео можно э, сохранять аудиторию которая посмотрела три секунды ваше видео которая просто запустила ваше видео которое три секунды который 25 процентов посмотрели это видео который 50 процентов посмотрели это видео которые 75 процентов посмотрели видео и которые сто процентов посмотрели это видео и вот вам можно посидеть не просто адекватно подумать, а как вы можете сыграть вот именно на этом. Да, то есть, если, если вы можете видеть, что, например, видео очень много людей, большой, большая процентность людей только запускали, но не просмотрели, либо 3 секунды запускали и выключали, либо 25% запускали и выключали. Да, то... Это касаемо не только рекламных видео, но также и других видео, которые вы можете просто записывать тематические видео, тематический контент для своей аудитории и таргетировать его на свою аудиторию. И тем самым вы сможете видеть, вот вы постоянно можете собирать аудиторию, который ваши видео смотрит до конца. И тем самым, когда соберется аудитория, например, 100 человек, которые до конца посмотрели, от 50 до конца просмотрели ваше видео, вы сможете им какой нибудь свой бизнес-предложение предложить, либо продукт купить недорогое либо выйти на скайп потому что эти люди вас отлично знают вы их уже цепанули и они полностью смотрят ваши видео поэтому вот эту идею применяйте в своем бизнесе это очень круто на самом деле то есть таким образом мы видим какая аудитория сколько людей следует за нами и к кому мы резонируем вот. Это тоже очень важно, вот эту метрику собирать, потому что ну, тем самым мы становимся провидцами, провидцами своего бизнеса и, предсказ, и предсказ, легко нам предсказывать будущий результат, когда мы будем таргетироваться на очень горячую аудиторию, на ту аудиторию, которая фанатеет от нас, которая любит нас, которая нас знает и которая нам доверяет. И вот эти три фрагмента это на самом деле вот главная составляющая привлекательного маркетинга, когда люди к нам притягиваются и в дальнейшем становятся либо нашими партнерами, либо нашими клиентами. Вот. Поэтому э, собирайте обязательно аудиторию, которую нужно избегать. Ну и вот э, пробуйте, тестируйте вот эти видео э, по интересам. Я думаю, видео по количеству просмотров, по времени просмотрам, это очень сильно сыграет на рост вашего бизнеса, на качество вашей аудитории. А качество аудитории всегда э, играет на прибыль, на рекрутинг и много многое другое. А, конечно, я могу... И еще вам несколько фишек рассказать это вам на перспективу изучите сейчас Сенлер. кто пользуется восклицательные знаки поставьте кто пользуется рассылщиком Сенлер. Сенлер ввел очень крутую крутую вещь вы прямо с сервиса Сенлер. Можете переводить аудиторию в ретаргетинг, то есть вам не нужно самому собирать аудиторию, люди, которые подписались, вы можете автоматически их видеть уже в, своей, э, сво в своем списке ретаргетинга, также можете сделать так, чтобы вы видели сколько людей отписались, и собирать вот этих людей, которые отписались, и потом, например, им написать э, сообщение с таким грустным смайликом, либо с грустным лицом, нам очень жаль, что вы отписались от нашей рассылки и проголосовать например оставьте пожалуйста свой голос по причине почему вы отписались что мы сделали не так тем самым мы сделаем наше сообщество лучше либо наши продукты лучше наш сервис лучше пожалуйста объясните нам а то нам очень грустно что вы отписались и сделать например ответное и те люди которые проголосовали опять им можно выслать, например. Рекламу написать, ребята, большое вам спасибо, нам очень важна ваша обратная связь, нам очень жаль, что вы от нас отписались, и вот у нас есть для вас особенное предложение, именно для вас вот закрытая рассылка, которую вы будете получать выжимку знаний, например, один раз в неделю. Вот исходя из того, что они проголосовали, вы можете это проанализировать и сделать выводы и им предложить то, что им самое больше подходит. Кому эта вещь очень нравится, ставьте десяточки. Поэтому вам, ну, в Сэндлер пойдите, изучите, в группу Сэндлер зайдите, и там найдите Александра Масиичика вроде бы он там записывал видео, как вот сделать такую вещь, чтобы вы прямо с сервиса Сендера к вам в рекламный кабинет в аудитории ретаргетинга собиралась аудитория, которые подписались по сегментам на какую-то автоворонку и которые отписались. И пользуйтесь этим моментом в своем бизнесе. Все, ребят, на сегодня все. То, что я хотел сказать по продвинутой части настройки таргетированной рекламы ВКонтакте. Все, ребят, пока-пока. Ставьте лайки, если было полезно делайте репост для того, чтобы не забыть то, о чем я рассказал, и повторить это в своем бизнесе. И до следующих встреч.